Добрый день! Меня зовут Лев Алексеевский, и это первое видео, посвященное позиционированию визуальных элементов QML Qt Quick. Самым очевидным способом позиционирования является задание абсолютных координат элемента. Как мы знаем из школы, на плоскости у нас есть две оси координат, ось x и ось y. Одноименные свойства x и y есть у базового типа всех визуальных компонентов. Это типа item. И вот эти координаты, они задают положение левого верхнего угла элемента. Почему левого верхнего? Ну, потому что я напомню, что в компьютерной графике у нас ось x, x идет слева направо, а ось y идет сверху вниз. Поэтому, как бы, начало координат, если мы рассматриваем область с положительными значениями, она у нас располагается в, верхнем, в левом верхнем углу. Может показаться, что сейчас, в эпоху адаптивного дизайна, позиционирование через свойства координат элемента совершенно бесполезно. Однако в QML есть два аспекта, которые практически безгранично расширяют возможности такого позиционирования. И первый аспект – это иерархическая структура QML-документа. В QML-документе может быть только один корневой элемент у которого нет родителей. Все остальные элементы, они обязаны иметь родительский элемент и могут иметь любое количество дочерних элементов. Что нам это дает? Ну, вот Я сказал, что э, это координаты у нас э, абсолютные координаты, но они абсолютные, но в системе э, координат непосредственного родитель, родительского элемента. То есть, в данном случае элемента вот этого parent. Схожую ситуацию я рассматривал Видео по анимации на графической сцене просто в Qt. И напомню, что это дает. Это позволяет логически группировать связанные элементы и осуществлять над ними групповые операции. Если, допустим, это элемент, вот этот элемент, краневой, это элемент у нас машина, а этот элемент у нас колесо машины. И если мы хотим создать, допустим, анимацию э, едущего автомобиля, то э, нам удобно задавать положение автомобиля как целого через вот этот элемент корневой как бы, а анимацию крутящегося колеса задавать через вот этот элемент. То есть мы не должны будем описывать какие то слож, сложную анимацию отдельно для каждого элемента, да, который является частью этой машины, а мы отдельно разделяем анимацию. И помимо помимо параллельного переноса, групповые операции, которые мы можем осуществлять над э, дочерними элементами, это например, масштаб, scale, свойство scale, это поворот, свойство э, rotation, э, это свойство видимости, visible, то есть мы не, не должны скрывать, для того чтобы скрыть всю машину, да, нам не нужно скрывать отдельно все все, все ее элементы. Достаточно скрыть только коневые элементы. И второе свойство, которое практически безгранично расширяет возможности вот такого позиционирования через координаты, это привязка свойств. Почему это так? Потому что здесь, в данном случае, я указал просто какие-то константы, но здесь может быть любое выражение. Причем оно может использовать другие свойства, ну, не, не знаю, допустим, pyment weight, там, не знаю, пополам, плюс, э, не знаю, синус там, чего-то там еще, какого-то свойства и так далее. То есть, здесь могут быть любые выражения, любые э, функции определенные и доступные из этого документа, э, и это дает, ну, действительно, практически, безграничные возможности по позиционированию. Оно у нас может зависеть, не знаю, там, от, от времени, от освещенности и так далее. И как только какой-то из, из переменных, как бы, этот выражение будет меняться, то будет пересчитываться и значение к нему привязанное, к этому выражению. И, ну, давайте, чтобы не быть голословными, я сейчас рассмотрим, какой-то вариант. Ну, допустим, мы хотим, чтобы у нас вот этот дочерний элемент он занимал все время вот эту вот нижнюю правую четверть родительского элемента. Ну, как это описать в терминах э, координат? То есть коорди... мы рассмотр... нам нужно определить левый верхний угол, да, координаты его они будут у нас равняться половине ширины родительского элемента и половине высоты родительского элемента. Ну и размеры тоже половина ширины и половина высоты э, родительского элемента соответственно. Ну давайте так и запишем. Ну, вот здесь я, кстати, уже половину написал. Хорошо. А здесь пишем половина, половина высоты и ширина а, и высота тоже точно теми же выражениями у нас будет описано. Да? Point пополам. Отлично. Вот то, так вот все достаточно просто, да и при изменении размеров и положения родительского элемента, вот, дочерний элемент тоже будет э, подстраиваться. И, как я сказал, мы здесь можем задавать все, все что угодно, какие-то произвольные там функции, константы и так далее, но на, на практике, э, на практике, если это не анимация там, не знаю, для, для каких-то игр, да, где у нас произвольное положение элементов всяких там персонажей и так далее если же мы делаем какое-то приложение где у нас имеются там какие-то кнопочки поля ввода там и так далее таблицы то в этом случае и мы хотим сконструировать какую-то там форму то обычно нам не нужно привязывание вот точно по каким-то там точкам да? нам важно просто скорее возможность выровнять элементы друг относительно друга и в этом случае очень удобным является другой, другой способ позиционирования. Это позиционирование через якорь. Как я уже показывал в предыдущем видео, Доступные у нас эти якорь через раздел свойств anchors. И якорь, в отличие от вот этих вот координат, они имеют дело не с координатами элементов, а с м, такими особыми линиями, линиями, якорными линиями. Это такие линии, как верхний край, нижний край, левый край, правый край, центральный середина по вертикали, середина по горизонтали. И мы можем привязывать эти линии между собой, да, линии разных элементов. То есть, мы, если, допустим, мы хотим добиться вот того, того же эффекта, что что и я только что записал, да, то мы должны привязать верхний край вот к этой линии, левый край вот к этой линии, правый край вот к этой линии, нижний край вот к этой линии. И это бывает гораздо более удобно, и сама, сами выражения более понятны и читабельны в, в коде. Ну, давайте я покажу это на примере. Ну, допустим, мы хотим, чтобы у нас были совмещены вот эти вот углы, да, то есть вот этот угол был совмещен с этим, но с каким-то отступом, допустим, 10 там, пикселей справа, справа и сверху. Давайте запишем сначала это в терминах координат. Итак, поскольку мы должны определить координаты левого верхнего угла, то мы должны найти выражение, которое это определяет. Итак, мы должны по оси x, мы должны взять ширину родительского элемента и вычесть ширину дочернего и отступ. Ну, так и пишем. Итак, мы берем ширину родительского элемента, минус ширину нашего элемента и минус, допустим, отступ 10 пикселей. А для по оси Y мы должны взять половину высоты плюс отступ. Поскольку, напомню, что ось X у нас идет, ой, оси Y идет сверху вниз. Итак, плюс отступ. Ну, казалось бы, в общем, несложное выражение. Но вот так вот сходу с, э, с листа довольно сложное. Ну, так, сразу не поймешь, где наш элемент будет позиционироваться. Ну, теперь давай, давайте запишем это при помощи якоря, да, тот же самый функционал. Итак, если мы осуществляем привязку вот этих вот линий, да, то что нам нужно сделать? Нам надо, нужно привязать правый край. К пр э дочернего элемента к правому краю родительского и верхний край дочернего элемента вот к этой линии середины по вертикали э, родительского давайте так напишем, так правый край мы привязываем к родителю правый и здесь заметьте, что э, здесь в левой части мы указываем именно anchors, да, anchors right а здесь просто э, элемент и его свойство right, которое определяет вот как раз вот эту линию якорную. То есть мы здесь не пишем anchors, anchors, right, да? тогда у нас ничего не, не заработает. Итак, мы привязываем верхний край, мы привязываем parent uh, vertical center. И теперь отступы. Отступы либо можно указывать отдельно для каждого края, либо, если они одинаковые, то можно указать одним свойством margins. Все, ну вот, казалось бы, здесь даже может быть покороче в первом случае запись, потому что здесь две строчки, здесь три строчки. Но читается гораздо проще вот эта, вот такая запись, потому что, ну, здесь сразу мы видим, ага, правый край к правому краю, вверх к середине по вертикали. все понятно, а здесь, что значит вот это 10, что здесь значит это 10, непонятно, почему здесь с минусом, здесь с плюсом. А здесь, вне зависимости от того, как бы мы позиционировали так, так, к этому углу, к этому, к этому, мы всегда будем писать отступ именно положительный. То есть, с одним и тем же знаком. Так что это удобно. Ну, теперь давайте сделаем это при помощи вот этого моего визуального как бы редактора привязки якорей. Значит, сделаем то же самое. Итак, мы должны привязать верхний край, верхний край вертикальному, на не по вертикали, провязали, вот он у нас прилепился, и теперь я вот, как видите, я могу его двигать только вот вдоль вдоль этой линии. И правый край я привязываю к правому краю. Все, он у меня прилепился, я его теперь оторвать как бы не могу, и могу только задать вот эти отступы. Верхний отступ, оп, задаю какой-то, и правый отступ. Оп, задаю. И теперь, когда я меняю положение и размеры родительского элемента. Вот нижний элемент у меня... ой, э, дочерний элемент у меня тоже подстраивается. Ну хорошо, а теперь какие еще есть такие типичные э, варианты позиционирования э, внутри родительского элемента? Ну, естественно, посередине. Ну, для этого что нам нужно сделать? Нам нужно э, привязать вот эти линии. центр vertical и VerticalCenter привязываем. Так, теперь могу двигаться только вдоль этого, вдоль этой линии. И Horizontal Center, Horizontal Все. И теперь дочерний элемент у меня всегда располагается в середине родительского. Здорово. Но чтобы не писать вот эти две строчки, потому что опять же читается уже не так, не так хорошо. В Quick есть отдельное такое свойство который называется centerIn, и здесь мы должны указать не вот эту якорную какую-то линию, с которой мы связываем, а здесь просто мы указываем элемент, в центре которого мы хотим расположить наш элемент, все вот так вот просто, то есть это аналогичная запись. Другой вариант, когда мы хотим, чтобы наш дочерний элемент занимал всю область родительского, тогда мы, собственно, должны привязать все края, соответствующим краям родительского элемента left left right, right. все если мы берем отступы то мы как раз наш дочерний элемент занял все пространство родительского и для такого э, варианта ну вот здесь мы можем наоборот задавать задавать отступы почему они могут быть естественно как у очень большие и, ну, опять же, чтобы не писать вот эти четыре привязки, да, есть вот более короткий вариант свойства фил. Fill. fill, и мы здесь тоже указываем тот элемент, который мы хотим заполнить нашим элементом, в данном случае родительский. Отлично. Ну теперь вот еще одна вещь, которую я хотел, хотел показать. Я хотел показать то, что хотя вот этот элемент у нас является дочерним по отношению вот к этому родительскому parent, но это не мешает ему выходить за пределы родительского элемента. То есть такого ограничения у нас нет. Мы можем даже его привязать левый край, привязать, допустим, к правому краю вот этого элемента. И все, смотрите. Все совершенно прекрасно отображается. Но если же мы хотим ограничить отрисовку дочерних элементов внутри родительского, то мы тоже можем это сделать при помощи свойства, которое называется сейчас клип. То есть, если мы родительского элемента пишем свойство, э, делаем свойство clip э, true, то тогда дочерние элементы, они будут, их э, отрисовка будет обрезаться по границам родительского элемента. То есть, ну, как видите, все. Это может быть источником э, ошибки, потому что, ну, какая типичная ошибка при позиционировании элементов? Мы э, что-то сделали, потом запускаем и видим, что элемента вообще нету. Куда он делся, непонятно. Он скрылся. Ну, вот, один из вариантов: если мы, например, сейчас привяжем левый край здесь к правому, оп, все, у нас залез э, за пределы родительского элемента. И перестал быть видим э, из-за свойства клип. Ну, если мы сейчас привяжем уже к левому, оп, мы его вытащили, все, мы его снова видим. Все нормально. Теперь о том, какие элементы вообще можно связывать при помощи якорей. Э, Во-первых, это. Непосредственно, можно привязаться к непосредственному родителю, к родительскому элементу. И второй вариант можно привязаться к братско-сестринскому, то есть тому элементу, у которого тот же самый родитель. Давайте рассмотрим такой вариант. Для этого у меня в коде здесь надо немножко поменять. Во-первых, надо указать тот элемент, к которому мы будем привязываться. Это теперь уже не родительский элемент. А, родительский элемент я сделаю просто item, чтобы он нам не, не мешал своими подписями. Это свойство у него уже не будет. А, свойство клип clip, давайте вернем назад. А вот этот сестринск, братско-сестринский элемент к сожалению, по-русски нет, нет одного такого простого слова емкого для братьев и сестер. А, я сделаю, видимо. Так. и вроде бы вроде бы все ну давайте запустим да и теперь у нас два элемента которые вот имеют одного общего родителя и ну какой типичный, типичный способ позиционирования это выравнивание да, одних элементов с другими ну давайте выровним по верхнему краю очень легко топ топ все мы выровняли. Или же мы хотим, их чтобы они вот шли э, как бы в линию, да, с каким-то зазором. Ну, тогда мы край left привязываем край right вот этого элемента. Left, right. Все, повязали сделали какой-то отступ. И теперь смотрите, что когда мы будем двигать вот этот элемент, наш элемент, за ним привязанный, тоже следует. Отлично. Ну, и здесь, может быть, тоже, конечно, если мы сделаем какую-то ошибку, может случиться так, что мы, если мы привязываем одновременно и левый край, и правый, или верхний, и нижний, то тем самым мы как бы определяем и высоту, или ширину нашего элемента. И в случае, если мы, допустим, привяжем левый край вот здесь к правому краю, уберем зазор, и правый край тоже, тоже к правому краю вот этого Братского элемента, хоп, у нас элемент, ширина его стала нулевая, и он как бы исчез. Опять же, мы недоумеваем, не понимаем, куда он, куда он делся. И, наверное, последний момент, который я хочу здесь, в этом видео, осветить, это вот, как видите, наш элемент, он рисуется поверх вот этого другого братско естественского элемента. Почему это так? Ну, естественный вопрос, -то возник, который возникает, что, что определяет порядок э, отрисовки элементов, э, элементов ну, там, на форме, в окне и так далее. Э, на самом деле порядок очень простой, он соответствует порядку чтения э, чтения документа, то есть он рекурсивный. Первым отрисовывается родительский элемент, дальше отрисовывается подряд, э, идущий подряд по порядку э, дочерний элемент. И поскольку у нас вот здесь элемент Zibling, он у нас э, идет первым, то сначала он отрисовывается, потом отрисовывается вот этот наш элемент, и, соответственно, он оказывается как бы выше. Э, но этот порядок отрисовки э, именно в пределах одного родителя мы можем поменять при, при помощи свойства третьей координаты, координаты z. И повторюсь, она э, имеет значение только в пределах вот одного родителя, только-только для братской сестринских элементов. То есть, даже если мы вот здесь для родителя напишем z2 все равно он будет отрисовываться раньше, чем и вот этот элемент, хотя у него z1 потому что этот, этот z2 будет касаться только его братско сестенских элементов да, ну давайте я вот один написал посмотрим, что у нас получится да, и теперь у нас вот элемент sibling, он у нас находится над нашим элементом и здесь, естественно, тоже это источник потенциальных ошибок, если мы, например, сейчас привяжем, э, расположим в центре нашего элемента, оп, здесь в центре, и все, И опять наш элемент куда-то скрылся, непонятно куда, и, ну, если мы отвяжем, то мы его сможем опять увидеть. И я прикреплю вот это приложение для визуальной привязки ekary э, к видео, для того, чтобы каждый смог сам поиграться с этими якорями, попривязывать по-разному элементы и посмотреть, как это работает своими руками. А на сегодня все. Спасибо. До свидания.